Всем привет, с вами снова я в И сегодня мы пишем имя. И это новый сезон. Да -да -да -да -да. Да. Давайте уже не будем замить. И напишем. А, вот, да Мы напишем имечком И напишем, допустим Нет, ничего Вот таким вот это. И это у нас будет Это у нас будет, будет, будет, будет, будет Дима Кашкаров. Ну, а если я правильно все сделаю, то да. А если нет, то все посмотрим. Сейчас все позер. Да, Дима Кашкаров. Он у нас такой человек, что без конца экрана напиши меня. И напиши меня. Вот тебе держись. Тебя. Специально сделаю так. А, стоп, забыли. Держите, во-первых в комменты. Ну вот такие вот топовые камеры Такой топовый комментарий нам напишем Отделаем. И вот тут еще так вот снизу мы напишем. Снизу. Алло. Вот. Что происходит? Ой, наконец. Окей, тогда давайте стираем все и напишем все по-заново. А, замечательно. И напишем. А что не пишем? Нет, а вы издевайтесь <Nord> Давайте вот таким. О! Угу. О! Вот я тебе написал А на этом я заканчиваю Всем пока-пока